Четыре дня минуло уже, а скачет. не Миска, никто не батил, А, за ложу, а фейка, трошки задрему. Самый народный топ в мире, топ 5, дай 5 сантиметров в жопу. Прежде всего, я предлагаю вам подписаться на мой новый канал байкчек это мой первый влог. Рама у меня ВТП, грипсы Одиссей, педали вчера купил у меня тоже Одиссей, руль культ, вилка у меня тоже культ, вынос у меня Strollen, принципе у меня спереди все культ, кроме вынос. Цепочка у меня золотая, диски у меня стоковые, спицы тоже стоковые, ну на сезон мне хватит. Седло у меня прогулочное, дамское. Покрышки у меня простенькие, дура. Спасибо спонсорам за очень крутые покрышки дура и за золотую цепочку. Задний драйвер у меня... Новый, звезда у меня на тысячу зубов Диаметр колес у меня Задние у меня 50 дюймов, передние 20 Я немножко их спицы подпилил, чтобы руль казался повыше Педали у меня тоже разные Правая у меня немножечко длиннее, чем левая Мне так удобнее картошку возить на раме Я еще думаю, что завтра поставлю пеги, чтобы девочек катать На каждой пеге отдельную девочку это был мой байк-чек. Надеюсь, всем понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Удачного вам катания в парке.